Шарлатаны, будучи искуснее воров, достигают одинаковой с ними цели, не подвергаясь одинаковым опасностям. Здесь находится необычное шапито с развеселыми скоморохами на арене. Здесь находится главный храм политических сектантов, настоящее лежбище самозваных мессий и пророков, мастерски дурящих головы своим недалеким последователям. Имеются свои адепты у ЛДПР, есть свои адепты у КПРФ, и у справедливой России, и, конечно же, у главной секты жулика воров Все они обзавелись своими собственными адептами и нанятыми. Но почему же весь этот шабаш должно оплачивать многомиллионное население огромной страны, а не малочисленные сообщества адепта? Этих весьма пестрых шаев, профессиональных мошенников. Справедливо ли это? Почему секты живут за счет всей страны, а не за счет своих верных адептов? Кому они прислуживают, ежегодно получая из казны такие деньги? Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Впрочем, это уже совсем другая история.